И так Ребят, что-то раздают, я не понимаю, что. Я недавно познакомился с одним парнем на парковке. И он говорит: Ты не можешь здесь разгружаться, ты не можешь здесь разгружаться. что, что там телек на фоне работает? Ну чтобы оправдать твое безумие. Не, Серега, что думаешь, Саратов хочу вернуться, получится нет? <музыка> Пока мне делать нечего, знаете, что я сделаю, пока не там копошаться. Удивительно, ребят, я не успел дворники ему отнести и замерить. Потом мне позвонил, сказал, заезжай, чувак. В общем, ребят, все, два часа им понадобилось для того, чтобы, для того, чтобы все сделать. Два часа я заплатил всего лишь 100 долларов. Почему всего лишь? Потому что ну, реально они два часа ковырялись. Все, спасибо. Пока. Реально два с половиной часа ковырялись, чуваки. Ну, они, конечно, чуть-чуть безалаберные, но такие добрые, безобидные, ребятки. Я им еще по ча чаевые по двадцатке дал. Два И это 100 долларов, включая включая дворники, да? Я купил щетки. Представляете? вообще ничего. Бедолаги замучились, они уже закрыты должны быть, они все со мной ковыряются. Ну, что делать? Работа такая у всех своя работа. А у меня, ребят, работа, знаете, какая? Я сейчас поеду, всю ночь буду ехать, время уже 10.50, а мне еще часа четыре ехать, придется всю ночь. А могу, конечно, забить на всю и лечь спать, но не хочется на выходных застрять в Чикаго, хочется поехать домой, обратно, и дома ночевать, гулять на пляж. правильно? Поэтому я, наверное, постараюсь сегодня проеду побольше, я чай взял себе, поеду и ну, и справлюсь как-то с этой задачей, куда оденусь. Вот, чек. Да, сегодня день такой сложный, ребята, так бывает, конечно, что сделаешь, так бывает. Но знаете, что меня как бы успокаивает, ну, я особо-то и не возбуждаюсь, конечно, но тем не менее успокаивает то, что я знаю, что это все закончится, ну, как бы череда плохих таких событий, тяжелых, трудных, она закончится. Наступит череда хороших, такого быть не может, чтобы всегда было плохо, правда? И вот когда наступит хорошо, я буду лежать где-нибудь, где мне будет хорошо, тепло типа, и уютно, например, на океане. Это да не важно, где, где нам хорошо, ребята, у каждого свое такое место, хоть дома и на диване. Испоминать, как мне было сложно. Все фигня, все, что можно за деньги решить, это все ерунда. Поэтому, когда вы мне там пишите, ой-ой-ой, я как бы ваше, ваше иногда и агрессию, иногда и возмущение не сильно разделяю. Потому что это все мелочи. Все, что за деньги можно решить, это все вообще ерунда. Ладно, пойду еще раз все проверим, попробую и поедем дальше. Да, ребята, я кстати взвесился, и вес мой получился 11900 Это стилинг драйв аксел на трейлере 24640 и трейлер аксел 33 760. А на трейлер можно максимально грузить 34. Ну, то есть, в принципе, я в рамках допустимого. Единственное, что, конечно, все-таки надо было больше, наперед мне накидывать. В принципе, я закон не нарушаю, все в пределах нормы, и я уверен, что проблема не в каком-то там гипотетическом перегрузе. Ч-ч-ч? слышишь, нет? Конечно. Слышишь, нет? Мы приедем и тебе е засунем. Кто мы? Слышь, Шерманов! Слышь, нет. Кто Тринер мы? Что... Американский! Кто мы-то? Шерманов, слышь, нет. Кто мы? Сергей Галингер. Сергей Галингер, я тебе приеду за Понятно. А что звонишь-то? В смысле, что Че звонишь-то? Да. мало? Чё, там? Телек на фоне работает? Ты с какой целью интересуешься? Соловьё посмотришь? Ну, чтобы оправдать твоё безумие каким-то образом, пытаюсь. Ну, я думаю, что мы за тебя тебя А кто мы? Кто мы? Кто мы? Русские Так у меня друзья русские люди, я же дружу с русскими, у меня вот они рядом со мной. Они уже добрались. Ты ж ты ж ты продался в Америке. продался? Оттуда или отсюда? Не, ну вот эти американцы, они надоели уже, скажи, они, они хотят завладеть Россией. Да? Я вот думаю, в Саратов вернуться. как думаешь, примут, нет? Ты был, ты был парнем, и ты взял, Не, Серега, что думаешь, Саратов хочу вернуться, получится, нет? Примут, нет? Ну, мне кажется, уже не примут, я же уже продался Америке. Ну, не знаю. Как быть-то? Хочу вернуться просто в Мордор. Что-то... Владимир Соснов, хорошо? Где? В Америке. Нет. Плохо. Страдаю. А в Саратове хорошо было? Да, в Саратове вот хорошо было. Ты же пацан был. Ну да, вот в Саратове хорошо было, я, я ошибку совершил. Россия за тебя встанет. Ну И да, согласен. А, а в СИЗО поедете меня спасать, если посадят? Поедем, а куда деваться? А что, много кого уже спасли? Правдишных пацанов многих спасли уже? А ты там себя спас? Нет, подожди, я ты же вопрос задал. Был? Ты же был. Ходил там, тоси, то Ты же сказал, я а правдишный пацан был. То Какой панторез? Ну, так и есть, это То, правда, это правда, я за себя встроил. Да. Так, а, а. а да. я и не спорю с этим. Слушай, так ты за ты себя тоже встроен, встроен да и все, и все, и вся Россия за себя встроен. И тогда будет порядок, когда сам каждый за себя будет. А пока ты даже за себя постоять не можешь, ты можешь ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь водки напиться и позвонить. И по... Сереженька, послушай меня, пожалуйста, Сереженька, что Жень, Жень, Жень. Я в армии служил, а ты перебиваешь? Блин, ну вот идеальный. Ладно, ты за Путина, это, голосовал? Ну, я люблю Жириновского. Я понял. А когда Путин на Жириновского поедет на концерт Кобзонова вместе все, не знаешь? А, а по войне что думаешь в Украине? А... Ну, давай, выражай быстрее. Ну, ты... Жириновский, Жириновский умер. Ладно, по Женовский... войне что, по войне в Украине? Жириновский хороший, все понял. По войне, что. А ты что думаешь? Ну я тебя спросил. Ты, что, ты, ты мне звонишь, я вот тебя хочу спросить. Ты же русский, ты же русский, ты из Саранова. Так. Ты а как. как... Тебя не набили. Скажи мне честно. По войне что думаешь? А ты что думаешь? Ты боишься ответить, что ли, или что? Почему нет? Ну так ответь? Мы все делаем правильно. А ты что делаешь конкретно ты? Мы это кто? А ты какой канал сейчас тебя включен? Какой канал у тебя сейчас включен? Жень, ты сколько накатил? Уже сколько выпил? Воин, воин. Сколько выпил, воин? Я не воин. Мы Я все не делаем воин. правильно. Ты-то да, ты-то правильно. Накатил в Саратове и звонишь по одноклассникам, звонишь. Ты-то правильно. У тебя вообще позиция в жизни правильно. Ладно, давай, чувак, давай, Сережа, крепись там, крепись. Прибухни еще и спать уже время, давай. Сергей какой-то, блин, ребята. Ах, город Заринск, Алтайский край. Одноклассник, о, воин, я же говорю воин, видите? Воин, молодец, молодец, красавчик. Что я плохой человек сделаю? 51 год. Черт возьми, знаете, меня всегда... Это я, я просто сидел сейчас, завтракал, кушал, и меня звонит в одноклассник какой-то звонок. Я никогда там даже не принимал звонки, мне периодически там звонят. Думаю, ну ладно, возьму. Мало ли что он скажет, ты видите, какие он интересные истории вам рассказал. Знаете, что мне все время печалит, когда я разговариваю с такими людьми? Что... Ну, Во-первых, они среди нас, вот эти вот идиоты, прибухнули, давай, вот он названивает, герой, давай меня обзывать, оскорблять. А во-вторых, что, да, да, даже в первых, что больше всего меня тревожит, что вот у этого человека есть наверняка дети, он их воспитывает. Каким образом он их воспитывает? Какие какие вообще ему голову закладывать, ценности? Прибухнул, мы за Россию, Россия, все за нас. Путин, президент Жириновский красавчик, у него телек там на заднем экране, на заднем этом фоне работает. И самое страшное, что вот эти, этих людей, как мы уже сейчас понимаем, их большинство. Поэтому, ребят, когда вы мне говорите, приезжая приезжаю в Россию, я не хочу среди них жить. Я не хочу воспитываться, сам воспитывать своих детей, с друзьями гулять среди этих людей. Я не хочу. Вы можете это понять? Вы хотите, вам это нравится или не нравится, но вы ничего не предпринимаете. Это тут вот ко всем обращение. А я не хочу, понимаете? Я готов в машине жить, но в свободном обществе, но не вот в таком замкнутом, где инакомысли любовь преследуется по закону. Скажете нет, но посмотрите, что делают с людьми, которые нет войне просто написали или Мираторг, мира с э, мясной продукцией, да? Кто-то мне скажет, а что ты в Америке так можешь? Ну, во-первых, я даже не хочу в эту полемику вступать. Да могу и я это делал, я вам это показывал. А во-вторых, на Америке жизнь не заканчивается. Мне сейчас здесь комфортно, мне хорошо, поэтому я живу здесь, ребята. Вы что какие-то ограниченные, блин. Читая каждый раз комментарий, думаю, ну это же люди, это же давно меня смотрят. Наверное, они уже ну, отсеяли самые-самые глупые, остались только самые-самые концентраты из самых умных. И тем не менее, я читаю эти комменты, я понимаю, что вот такие вот идиоты, ну, как бы грубо не было сказано, что там выбирать выражение. И среди вас тоже есть те, кто меня смотрит. Чуть-чуть, если мы с вами даже не сходимся, не надо свое время тратить. Все, как я делаю, например. Я недавно познакомился с одним парнем. На парковке. Он водитель тоже. Такой нормальный, вроде бы, порядочный парень. А потом, как начал мне названивать, я думаю, ну ладно, ну, на надо дружить со всеми. И он начал нагнетать вот этот вот негатив, от вот у вас, у многих россиян имеется. Я тоже россиянин, но у меня, слава богу, такого нет негатива. Ой, все плохо, ой, плохо, ой, бензин подорожал, топливо, да че, да ничего не зарабатываешь. Ты не зарабатываешь, потому что ты лентяй. Потому что ты лентяй. Вы мне говорите, я много ленюсь, я много отдыхаю. Это правда. Но между тем я зарабатываю. Ну, вот я сейчас посмотрел... Декларацию Путина. Путин только что опубликовал свою декларацию. У нее он лично, понятно. И я зарабатываю больше, чем Путин официально, понимаете? А вот он плачет, у него ничего не получается. Ну, и это же это же ведь не... Отношение лишь только к своему заработку или к труду Это вот везде повсеместно ты, ты везде такой негативный У тебя все плохо, я с такими людьми не хочу, ребята, общаться И вы не общаетесь И вам не нужно поддерживать связь с этими людьми Не нужно тратить свое время, не нужно тратить свое настроение Хорошее, свой день, свой час свой, Свою минуту жизни на вот этих негативных людей Идите, пожалуйста Хочешь негатива, езжай к Саратов ко мне В Ершов езжай, вот там все нытики собрались Вот, пожалуйста, к нытикам А я сюда приехал не то, чтобы грустить Я приехал, чтобы веселиться, поэтому я уехал из Мордора для того, чтобы начать новую свободную жизнь. И у меня это получается. И от таких людей я стараюсь держаться подальше. И вам рекомендую. Ребят, что-то раздают, я не понимаю, что, или собирают, что посмотрим. Конфетки. Happy Easter, Happy Easter. Yeah. You too, Thank you. Короче, видимо, они не, не дружат. Приехал за разгружаться он туда, автомол. Они, видимо, не дружат. И он говорит, ты не можешь здесь. Ты, ты, ты говорит, к нам привез машину. Я говорю, ну да. Ты не можешь здесь разгружаться. Ты не можешь здесь разгружаться. Ты куда приехал? Вот, видишь, Биксань, тебе туда. Но это, видимо, конкуренты тоже, наверное, тачку продают. Нет, э, чувак, езжай отсюда. Ладно, поеду отсюда. Где же у них разгружаться-то место, я не понимаю. Наверное, вот сюда сейчас поверну и вот на этой парковке разгружусь. Ладно, что, спорить. В принципе, он прав. Его территория. О, завелась ребят не хотела короче план такой я сейчас нахожусь в Спрингфилде, штат иллинойс я здесь забираю две машины два хуракана 15 и 16 года а ламборгини блин да, что-то пищи что надо кто я не так сделал электроник систем фаулер to go to дилер. езжай говорит, к дилер. да я уже приехал к дилеру вот а и две машины скидывал роуз-ройс вот эту ferrari здесь и едем дальше ребят такой план Понятно, ребят, почему они такие злые. Видите, у них ни одной машины нет, никого нет. Я всегда хотел припарковаться изначально. А у тех парковки нет, а много машин, поэтому они и думают. Какого черта? У нас ничего нет, а мы должны им парковку давать, что ли? Не дадим. Вот, кстати, Jeep Wrangler. Мне так он нравится, ребят. Я себе обязательно когда-нибудь его куплю. Может, через неделю, может, через месяц, может, через год. Ну, короче, мне нравится. Я к нему еще присматриваюсь. Еще покатаюсь на клиентских. и уже точно определюсь. Классная тачка. Ну, может, такая не лифтованная обязательно так сильно, но что-то такое симпатичное возьму. Все, ребят, забираю вторую ламбу. Знаете, как поворотник включается. Вот так вот, а выключается вот так. Нажимаешь просто... А вон там, кстати, стоит полицейский, видите, на такой машине гражданской, наблюдает. Вон там стоит, на белом джипе. У них у всех вот Explorer здесь, фарды, Либо черные, либо белые. Кстати, ребят, я вспомнил, вы спрашивали меня, как ты заладишь наверх. Давай сейчас покажу. Сейчас вначале я вот эти ремешки туда скидаю. Вот здесь, по идее, лезем, она мне не нужна. За эту гидравлику уберу. Сюда раз, сюда все, это здесь. Туда ногами и все. А назад, либо съезжаю, либо как. Но ну, я могу, по идее, и в машине сейчас сидеть и поднимать себя сам. Но мне не интересно, мне хочется бегать, попрыгать, наблюдать здесь, смотреть, чтобы все было окей, все четко. правильный совет мы мне сделали. Вот как бы страхую я эти цилиндры, да? А вот этот, я не ц... этот узел я не страхую. Мне нужно вот сюда приварить какую же цепочку маленькую и вот сюда приварить, чтобы в случае, если здесь будет обрыв, ну, она нацепить вернулась. такую тачку локальную, знаете что, мне ее сейчас забрать невозможно, потому что у меня все 6 мест заняты. Поэтому я ее сейчас возьму, на парковке где-нибудь переставлю, потому что они здесь ворота закрываются а они через час буквально закрываются, а я поеду дальше, разгружусь и потом ее заберу Ее вести тут буквально ерунда, 3 часа платит 500 баксов Круто, круто, и за те два хрока она еще по 500 баксов, ладно вам расскажу чуть-чуть Скорее, скорее, скорее надо, блин, времени конечно моего потратил вообще Сейчас подожди, подожди, ушел, то ключ, то ключ забыл, то коврики забыл, то еще что забыл, все пока проверь Говорю, чувак, мне ехать надо а ехать не надо, потому что салоны закрываются, ребята. Мне надо скорее туда тачки доставлять. Быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому тороплюсь сейчас. Ну, давайте, ну. Я не буду парковаться, где частники, вот здесь где-нибудь. Здесь могут быть проблемы. А вот здесь, где торговый центр, в принципе, это вполне себе нормально. Если я здесь машину оставлю, то ее никто никогда не эвакуирует. Ну, как никогда, если только я здесь на две недели не оставлю. Ребята, даже не стемнело, представляете? А я уже эти две тачки отдаю сегодня. Круто? По 450 они, что ли, по 500 долларов. Две машины. Представляете, 1000 баксов. Как раз мои труды все оплачиваются, оправдываются. А то я колесо купил за 1000 баксов, одно справа, то время потерял. Извини, чувак, я не знаю, как поворотник включается, поэтому... Сейчас уже закрыт автосалон Mercedes, а я сюда доставлю. Они сказали просто на фронте где-то поставить, а вот здесь давайте поставим. Сейчас едем те две машины, отдаем сверху. Там тоже автосалон, почему я тороплюсь, но я вам говорил, чтобы на выходные здесь не зависело, чтобы лучше домой ехать. Я позвонил в автосалон, мужик сказал, я говорю, пожалуйста, чувак, мне надо по-любому тебе сегодня отдать, иначе вы только в понедельник откроете. Он говорит, без проблем, чувак, давай ты мне, давай, говорит, мне свой номер телефона, точнее мой запиши, и позвонишь мне, я приеду, говорит, из дома. Специально приедет он машину забрать. Так, ребятки, первый старый автомобиль пошел. не пошел так другую малышку сберем видите ребят моя ошибка в чем была я легкие машины вперед кинул точнее даже не ошибка я знал что так делать ну, нежелательно маленькое поставление надо было перегружать ладно буду учитывать все ребята тачки две отдал старый вот в эту конторку я здесь тоже много раз уже был я вспомнил все окей едем скорее вот 43 минуты Возвращаться назад, я на парковке бросил Астон Мартин. А если бы я его там не бросил и сегодня там его не взял, когда был полный, соответственно, я бы остался без 500 долларов, которые я сегодня за вечер сделаю. То есть я эту машину просто довезу тут, буквально, не знаю, 300-400 километров, даже меньше, можно. и все, в принципе. А завтра утром и воля. Так что возвращаемся, поехали, алло. Что стоим? Не спим. Вау, посмотрите, какая красота, реально, нифига себе, А отчиметь, круто, да? Ребят, только вроде бы пару часов назад здесь был, машину забирал, и уже место вообще не узнаю, ночью совсем все по-другому выглядит. А, я просто оттуда ехал, сейчас я оттуда приехал, здесь вставал. В общем, он на парковке моя машина, видите, как удобно, хорошо, что я все-таки заехал потому что иначе либо я ждал, здесь до утра забирал эту машину, ехал туда, но, соответственно, завтра я уже ничего не успел, либо я просто 500 рублей, 500 рублей американских. Зеленые бумажки вот эти вот, напечатанные. Подождите, а там эвакуатор не мою ли забирать тачку? А-а, все окей. Такие дела. Так что сейчас загружу машину и уже теперь торопиться некуда, просто к утру надо быть в Вискансине, а до Вискансина ехать здесь ерунда. 2 три часа. Я не спеша поеду куда-нибудь поужинаю, поедем. Всем привет! Сегодня новый день. Встал пораньше для того, чтобы успеть сделать все дела. А дел у меня очень много. Во-первых, мне нужно скинуть два автомобиля, которые у меня находятся в кузовке. Вот сейчас подъезжаю к первому. Астон Мартин, который вчера забирал из автосалона, сегодня уже отдаю. В следующем я еду в автосалон, забираю Porsche Taycan. Потом отдаю еще один Астон Мартин, который у меня остался в кузове. И еду, собираю еще пять машин. Надеюсь, что у меня это сегодня Делать получится, автосалон работает кто до 5, кто до 6. в общем, нужно постараться. А, вон его дом, значит, я вот здесь где-то останавливаюсь. 86, 55, вот. И вон там где-то его дом. Окей. Причем я в переписке посмотрел, я ему как-то раз уже машину доставлял там мужику. Так, ребята, наверное, по-другому сделаем. Не. Просто оставим машину вот здесь. Ключ оставим тоже здесь, вот здесь, все, потому что меня ждут другие машины, я не могу так долго сидеть и ждать, она, в принципе, меня видела, сейчас подойдет. Eugen, when do you think you'll be uh, at the customers? Monday. Monday. Yeah. Okay, Monday. Any idea if it might be morning or afternoon? Uh, Around noon. Or yeah. Okay. Alright. Thank you. Yeah, you're welcome. Two keys. On this okay. Side. Thank you.